Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам хочу показать, как вязать узор цветная клеточка. Вот такой вот у меня образец получился. Этот узор вяжется из пряжи двух цветов. Этот образец я связала. Пряжа детская новинка. Состав тут акрил стопроцентный. 200 метров в 50 граммах. Я взяла две нити. Я набрала 27 петель. Провязала два ряда лицевыми петлями. Сейчас третий ряд вяжется таким образом. Берется нить другого цвета. Первую петельку снимаю. Вторую провязываем лицевой за... За переднюю стенку, снизу. Вторую петельку снимаем, не провязываем, нить оставляем за работой. Следующую провязываем лицевой. Следующую снимаем, не провязывая лицевая. Снимаем, не провязывая, нить у нас за работой. и так вяжется до конца ряда последнее провязывается изнаночной переворачиваем работу следующий ряд четвертый вяжется таким образом первую снимаем которая красная вот у меня провязываю лицевой. Вот эту бежевую я не буду провязывать. Я ее снимаю, не провязывая нить перед работой. Таким вот образом. Лицевая. Нить перед работой. Снимаю. Лицевая. Нить перед работой. Снимаю, не провязывая лицевая нить перед работой снимаю не провязывая таким вот образом до конца ряда последнюю провязываю изнаночный. следующий ряд вяжется основной нитью у меня нам вот такая бежевая первую снимаю и весь ряд провязываю бежевым цветом основным полностью лицевыми По сути, это платочная вязка. Следующий ряд. И опять вяжу основным основной ниткой основным цветом. Также лицевыми за нижнюю, за переднюю стенку, снизу я беру, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, будет много всего интересного. Последняя провязывается изнаночной. И вот что получается. Уже рисунок вырисовывается. Следующий ряд мы будем повторять как третий и четвертый. То есть здесь повторяется третий, четвертый, первый, второй. Первый снимаю. Смотрим, вот здесь у меня была красненькая, значит, ее я провязываю лицевой. Вторую снимаю, нить за работой. Провязываю красную, снимаю. Провязываю. Снимать лучше вот так, сверху брать ее и снимать, не провязывая чтобы она у нас была не перевернутая, когда будем ее вязать лицевой. Таким вот образом. Так, до конца ряда. Этот узор подойдет для детских вещей, я думаю, очень даже будет красиво смотреться. Во-первых, он такой плотненький, толстенький получается. Я хочу записать видео шапочки для малыша с этим рисунком. Следующий ряд, лицевая, снимаем петельку, нить перед работой, вот таким вот образом, лицевая, Сделаем накид и опускаем его, лицевая, таким вот образом очень простой. Смотрится красиво. Следующие два ряда я буду вязать основной нитью. Сочетание цветов можно брать любое абсолютно какие нравятся остаточки пряжи можно таким образом приспособить чтобы не лежали зря Ну, Еще один ряд основной нити. Последняя изнаночная. И вот что получается, получается узор, можно сделать отделочку, по низу, допустим, у детских вещей штанишки, по низу можно сделать вот такими, таким узором, очень красиво будет смотреться, вместо манжеты, шапочки. Рисунок не двухсторонний, так как здесь идут у нас перетяжки второй нити. Вот. Такая красота получается. Вот я довязала образец. Думаю, достаточно, чтобы было видно, какой узор получается. Вот. Очень красиво рисунок плотный такой двойной получился очень теплый будет внизу под видео я по петельное описание сделаю размещу ссылку где я покупаю пряжу недорого думаю будет для вас полезно не забывайте подписываться на мой канал ставите лайк если есть вопросы, задавайте. До новых встреч!